Всем привет! Сейчас мы приготовим с вами кавказское блюдо борони. Для этого нам понадобится курица, масло сливочное, фасоль стручковая, лук репчатый, петрушка желательно свежая, но у меня свежее не нашлось, будет сухая, и специи соль, перец и куриные яйца. В сковороде разогреваем 3 столовых ложки сливочного масла. Добавляем нашу курицу. Обжариваем ее до готовности. Поджаренное мясо убираем в форму для запекания. Добавляем сюда еще одну столовую ложку масла и обжариваем фасоль до мягкости. Убираем нашу фасоль курицы. В оставшемся сливочном масле до прозрачности обжарим, поджарим лук. Добавляем наш пасированный лук к нашей фасоли. Посыпаем перцем. Солим. И перемешиваем. Заливаем взбитыми яйцами нашу курицу солью. Отправляем это все в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Посыпаем наше блюдо петрушкой. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!